Только проснулся, а уже скучно, посижу-ка я в интернете. Блин, у меня же интернет отключили, а еще виндая со времен динозавров. Что поделаешь, придется искать занятия где-нибудь на улице. Позвоню другу. После звонка. Короче, я пойду в парк гулять. Даже здесь скучно Где я, я? Я, черт, я? Черт, черт, черт, да, да, черт. Слушай, ты, ты, ты, ты дурак, дурак. дурак. Я, я самый опасный, опасный человек во вселенной. Я тебя съем. Я съем. Бойся меня. Так тогда, тогда, покажись, тогда покажись опасный в кавычках, опасный в кавычках, кавычках человек. человек. человек. Вот я, я, я тебя съес Давай, Давай, ешь, ешь меня. меня, Ладно, ладно, сейчас я тебя тебе покажу, покажу мой максимум аксима. <звук> тьфу, тьфу Лучше в сапера поиграю, а не с лохом разбираться.